Итак, книга Бемидбар числа. Бемидбар в переводе с Иврита означает «мидбар», да, в пустыне. И эта книга, в, в, в, например, в Мишне и в Талмуде называется Хумаш Абкудим. Книга Бемидбар называется Хумаш Абкудим, что в переводе означает книга исчислений. И действительно, тут мы видим много имен, много исчислений, и по-русски она тоже называется числа. Итак, Бемидбар в пустыне. Зачем Тора дана в пустыне? В пустыне все равны. Все едят одну еду, все идут в одном направлении. Нет такого, а у тебя трехэтажный дом, а у меня какой-нибудь пентхаус в Манхэттене. Или у тебя там, а, Гуччи? А, у меня Луи я круче. Нет такого. Все ходили в одних сандалях 40 лет написано, ходили, и обувь не снашивалась. Шли вместе, короче говоря, были в единстве. И Тора дана нам для всех. Для того, чтобы мы не ставили ее куда-то на полочку, и она у нас была вот в библиотеке, такая красивая, оформленная. Не для того, чтобы она в какой-то момент стала не актуальной книгой или стала немножко хуже, чем что-то новое, а она актуальна по сей день, и она дана для того, чтобы мы жили ею, она вечна. При всем при этом Тора дана и также лично тебе, каждому из нас, лично для тебя. Третье царство, 19 глава, с 11 по 12 стих я хочу прочитать.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 Пустыня – идеальное место услышать это веяние тихого ветра, услышать этот голос Божий. Если вы знаете, бамидбар – это одно коренное слово со словом ледабер. Бамидбар, ледабер – один и тот же корень. Ледабер говорит, то есть в пустыне Господь говорит с нами. И никто нас там не отвлекает, никто не шумит, только народ и Бог». И вот в книге Бемидбар все время перечисляются люди, имена, колено и так далее. И все время там идет какие-то исчисления, перечисления израильтян. Когда израильтяне вышли из Египта, пересчитали. После того, как было грехопадение тельца, пересчитали. Сейчас в этой главе мы тоже только что прочитали, что после 20 лет и старше, пересчитали. Кстати, потом еще будут перечисления народа Израиля, и таких перечислений достаточно на самом деле, об этом в конце поговорим. Пересчет – это особая демонстрация отношения любви Господа, Творца к своему народу. Здесь... Есть такие люди, знаете, я думаю, что вы знаете таких людей, которые любят пересчитывать свои драгоценности, свои деньги или, или что-то, что ему близко, что-то, что дорого. Он такой сидит, пересчитал, а, все на месте, все хорошо, значит, душа спокойна. Вот примерно так же можно описать вот этот вот пересчет по отношению к Господу. Есть вещи, которые ему дороги, мы, народ, мы дороги для него, и он нас пересчитывает. И... Э, Сейчас мы, кстати, тоже находимся в интересное время, это сферата Омер, да? и вчера был 44-й день Омера, в этот четверг уже будет Шавод большой праздник, и вопрос вам такой, и также к нашим зрителям, кто захочет ответить, напишите в чате, что особенного было в 43-44 день исчисления Омера, библейское какое-то событие. Okay, окей, мы к этому вопросу вернемся, вы пишите пока в чате, надеюсь, что вы придете к правильному ответу. Это тоже, э, исчисление омера, это тоже указывает на то, что считая вот эти дни омера, мы проявляем почет и особое уважение к заповедям Творца. Что это не просто так для нас, окей, okay, поставили галочку и все, а мы считаем, мы следим, мы находимся в, тон, в тонусе, как бы мы бодрствуем. Враг все время пытается нас уничтожить, а Бог, как пастух, пересчитывает нас, как своих овечек перед загоном. Все ли вернулись на место, все ли целы, все ли здоровы. И как вообще раньше считали народ Израиля, да, не так по головам, 1, два, три, 4, 5, А каждый приносил по пол шекеля серебра, монета такая была. И потом эти монеты пересчитывались. Для, для тех, кто не знает, в Израиле есть до сих пор, по сей день, кстати, вот эта монета в пол шекеля, это также в память об этом. Именно поэтому ее и не убирают с использования. Кстати, в предыдущей главе Беху то, что мы читали в прошлый раз, там были такие очень страшные слова. Там говорилось, что рассеяние народа Израиля по разным странам – это... Проклятие. В чем же опасность быть в рассеине? В чем же опасность жить в Галуте? Все же хорошо. Есть родные, близкие, работа, дом все в порядке. Почему в Галуте, это, ну как бы по Библии это опасно? Опасность заключается в том, что народ, как народ, может исчезнуть в Галуте, раствориться и забыть свою цель, забыть свою миссию. Поэтому есть такая возможность сейчас сказать всем, кто нас смотрит онлайн, еще не живет в Израиле, еврей должен жить в Израиле. И если вы хотите попасть в исчисление народа Израиля, хорошо бы это сделать и попасть... У нас, знаете, каждый раз перед Йома Цмаут делают перепись населения и говорят, сколько евреев, сколько других. И вот хорошо бы попасть в эту перепись здесь, уже живя в Израиле. Ишуа говорит, Матфея, 10 глава, 30 стих, «У вас же каждый волос на голове сосчитан». То есть не только лишь мы все сосчитаны, не только лишь там наши семьи сосчитаны, а даже волос наш, на нашей голове сосчитан, и он важен для Господа Бога. Таким образом, исчисляя свой народ, Господь показывает, что мы Ему дороги. Мы не просто э, такие вот живем на этой земле. И Он еще говорит, что «Я не отрекусь от вас» потому что вы у меня на ладонях, и сегодня мы читали, кстати, это местописание да, из Исаия 49 главы, что Господь говорит, вы на моих ладонях, Цион, я не отрекусь от вас никогда, я всегда смотрю на вас и вижу вас перед собой, вы мне дороги. Еврейские источники говорят о том, что народ Израиля был пересчитан 9 раз, и десятый раз... Произойдет перепись тогда, когда явится наш Спаситель и пересчитает снова всех овец своих, свой народ, и я желаю каждому из нас быть в этом исчислении. Когда придет наш Мессия Ишуа, Он пересчитает своих, я желаю, чтобы все сидящие здесь, все смотрящие нас там, чтобы оказались в этом исчислении. Окей, okay, вернемся к нашему вопросу, который я задал посередине, да, по поводу 43-44 дня Омера. Что-то у вас... а, Вы знаете? Молодцы. Я надеюсь, я надеюсь, что в, в чате тоже что-то написали. Ответ был «Вознесение Ишуа». Действительно, это было примерно 43-44 день Омера. И Ишуа вознесся, и последними его словами были эти слова. «Вся власть на небе и на земле передана мне». Поэтому идите и делайте учеников из людей во всех народах, учая их исполнять все, что я заповедовал вам. И помните, я всегда буду с вами до конца века. Амин. Спасибо.